Окей, смотрю на пол. Хорошо, то, хорошо диктор. Ты кто такой? Я в проснулся поняли, в своем доме. Почему поняли, я должен выполнять вы чьи-то условия? Какого хрена? Теперь, пожалуйста, в О, это я люблю делать. О, Привет, Ты Привет. здорово. хорошо, хорошо выглядишь. А, ну как ты, в принципе, болд железный уверен, говорящий, что тебе от меня надо? В через Слушай, я в тут в консервации пробил не несколько, походу, лет, столетий, тысячелетий. тысячелетий. Мозга. Слышишь, не ты жесткий диск. Яблоко. У тебя все хорошо? А, кстати, его тут нету почему-то, хотя он там должен быть. Ну, да ладно, это кого-то разве волнует? Да, всех не волнует. А, чью-то дырку пробиваем, это я люблю. Прочно, бывает, попадаются некоторые дырочки, которые очень прочные. С них надо прям разгон, разгон, надо прям влетать только... Да, да, добрый день, добрый вечер, вечер в хату, берем сначала кубоеб, пойдем кубоеб, они тут такие грязные, такие вкусненькие, хорошенькие Да, да, я живой, если ты об этом Не, ну это подстава Уитли. это жесткая подстава ты меня хочешь подставить. Да-да, я вижу портальную пушку. Дайте мне ее сюда. Нет, ну, конечно, потрясающая. Это слишком мощно. Я... О, хорошо. В смысле игнорировать незаслуженные комплименты? Диктор, ты какой-то странный. Зап... Она записывали всякая хрень. И теперь меня именно диктует, она присылали тут каких-то бомжов Если с пятерочки озвучивать, диктором назвали не его не еще, не ага, бомж с не пятерочки, не так не и поверил, диктор. где о, что за скримеры? Хоп, хорошо. Ой, как же я люблю вот эти вот уровни такие вкусненькие. оп Оп, оп, оп пойдем со мной. Вот предатель. Э, пошли со мной, я говорю. О, где я? Не понял. Что? Это мы сюда делаем? Где открывается что? Ага, мне просто надо еще раз прыгнуть. Нет, ну это слишком легко. Это для детей, серьезно. Хотя в портале втором уже намного лучше уровней. Ты можешь не болтать, диктор, сраный бомж с пятерочки. Я на... О, супер! Ты нашла портальную пушку. Да-да, нашла. Без твоей помощи, представляешь? Мне говорили. Никогда. Никогда, никогда не отсоединяться от направления. Рельс. Или я Так что, пожалуйста, приготовься меня поймать. Напомню. А, да, слови тебя! Не... Да, да, да. После твоих обсираний, ну хорошо, давай, я словлю. Давай. На раз, два, три. Значит, давай, на раз, два, готова? три. Хорошо. да, три, два, два. один. Обоссался. Так и знал. <laughs> давай. Ты серьезно думал, что я тебя словлю? Нет. Ты меня. Ладно, ладно, я прикалываюсь. Меня к той штуке на стене. Хорошо, я не Где она? Вот Вечно. здесь. По любому. На. Да, я не могу, когда ты смотришь. Не могу. Ну давай. Не могу, когда ты на меня смотришь. Да что тебе? Что я там не видела? ты, болт механический. Покажи мне все, все, что хорошо, у тебя внутри. Не понял. Бам! Тайная панель. Это я. А я не и не отворачивался. Не. Да, здравствуйте, мы просто проходим. Старайся не встречаться взглядом. Нет, Ты конченый или прикалывайся? Я давно-давно прошел... Окей. Здравствуйте. Привет, привет. Оп, да-да, Оп. еще та противная гадость. Знаешь, Такая ты, блин, гадость. Похуже, чем ты, не Похоже, не ты не жесткий не диск. По-моему, mm -hmm. я, по я слишком О, быстро, я быстро прохожу <laughs> эту игру. Он не успевает договаривать это некоторые главное, фразы, но да пофиг. Подожди-ка. Окей, так, не это ты. Привет, Привет, гладильная доска. здорово, Гладос. Да нормально, в я принципе. Была так занята, пока была ну, есть ну, такое, да. Убили меня. Ну взяла? да, да. Да давай забудем прошлые Мы обиды. обиды. Мы обе много такого. Ну чем -то да, есть обиды. такое. Нет, я Мы не буду. Наше Ради науки. Ты чудовище. Ты тоже, это взаимно. очень, Да я не я то, что люблю испытания, я их обожаю просто. Мне вот интересно, как она вот так уклоняется, когда падает вниз. Это... Это нарушает все законы физики? А, да ладно. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, моя маленькая, сюда, иди, иди, иди, иди, иди. Кис, О, она у меня. Порядок, серьезно? Ты видела, какой у меня в комнате беспорядок? Да. Ой, ой, ой, какой горячий парень, однако. Оп, у. Что будет? Оп, а. Да обидно. Ну да. Тебе каким-то чудом удалось набрать несколько килограммов. А я не спала, я ела. Подъедала небольшие эти запасы под подушкой. Я сделал, хоп, ой, ой. Главное, куб поставил, все остальное неважно. Хорошо, сейчас надо делать все быстренько. Ха! Успел. Ну, быстрые руки, это про меня. Вот это конфету мне, мне конфету есть не не не не не нет, это все, я словлю моё. Тихо. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, у меня мусор укатывается. Стоит, да-да, стоит, стоит, я помню такое. нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Ты же знаешь что я тебя опять убью мой друг привет васек как ты так сделала ничего не буду брать я украду у тебя куб и продам его сохранение массы да это я люблю все по я думаю этот собирался Понятно. <смех> да, да, да, Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мой плейлист. Портал 1". Давай. Удачи.